Здравствуйте, дорогие зрители. У нас сегодня снова коллективные посиделки, так сказать. И с нами сегодня снова Алексей Кудрицкий из клуба Вообще любителей дело. истории нового времени. Ну, можно и так сказать. Да, можно и так сказать. И обсуждать мы будем тему десоветизации в Беларуси. А как мы уже тут говорили в коридорчике, в Беларуси есть два. Два момента в году, когда эта тема вот она выстреливает, и просто невозможно спрятаться от этих досоветизаторских статей. Это весной, там, когда у нас день воли и осенью, когда дядытеры Октябрьская революция. Ну и, соответственно, нас не могли порадовать и в этот раз чем-нибудь таким забористым. Вот. И как бы одну из таких статей, достаточно забористых, как нам показалось, мы сегодня обсуждаем. А называется она «Выступал за расстрелы белорусов. Какие минские улицы нужно срочно переименовать?» Вышла она на главном портале страны Тутбай за авторством некого Дениса Мартиновича. Ну, начнем потихоньку препарировать это. На самом деле нас я забегу вперед, скажу, что нас немного больше всего посмешило, как бы... Позабавила так концовка статьи, некоторые выводы, но чтобы к этим выводам прийти, наверное, нам надо как-то немножко пробежаться по авторской логике да. и поговорить немножко о ней. Тем более, что выводы он пытается аргументировать тем, собственно, что он пишет в своей статье. Сама статья, она интересна чем? Во-первых, улицы, которые нужно срочно переименовать, то есть не подождать, не обсудить, а вот именно срочно переименовать, дело решено и все, люди однозначно не заслуживают места в Минской топонимике. Собственно, там он перечислил целый ряд и людей, и событий, то есть вот улицу Октябрьскую предложил переименовать, вот странно, вроде бы это уже как бренд, вот который не имеет никакого отношения к Октябрьской революции, но тем не менее ее тоже нужно переименовать вот и собственно почему э, такие статьи являются э, не просто тенденциозными а являются пропагандой потому что зачастую там э, не говорится э, того, что следовало бы сказать. И чаще всего э, на людей, если обращают внимание, то обращают внимание на какой-то очень узкий период их деятельности, далеко не самый яркий и далеко не самый яркий в истории Беларуси. Собственно, об этом мы ага. и поговорим. Ну вот автор заходит с козырей и сразу, как бы, я так понимаю, что убивал белорусов, это Дзержинский. И хотя он не дожил, как автор пишет, до Большого террора, там, 37 38 -го годов. Но он заложил основы тоталитарной машины, которая перемалывала кости белорусской интеллигенции и так далее и тому подобное. Поэтому вот его сразу точно абсолютно вот прям без права обжалования приговора. Да, и что самое интересное, когда статья только вышла, у нее э, за главной фотографией была фотография Держинского. Она так повисела минут 30, может час, а потом поменялась на фотографию, где был Ленин, Сталин и Калинин. И вот большой вопрос, это они так перестраховались, потому что есть определенная группа граждан, которые очень любят у нас Держинского, несмотря на все то, что о нем пишет Тутбай. Или, ну, были какие-то другие редакторские причины. Но, собственно, если мы говорим о Держинском, то Держинский — это отличный пример поляка, которого белорусские националисты не хотят делать белорусом. Держинский родился в Беларуси, под Минском, в имени Держинова, он из польской шляхты, которая вот здесь жила и так далее. Вот. И, казалось бы, известный на весь мир поляк, который родился на территории Беларуси, самое время его всячески популяризировать и говорить о том, какой он молодец. Но нет, он не заслуживает места рядом с такими знаменитыми белорусами, как Адам Мицкевич, как Юзов Пелсуцкий, как Тадеуш Костюшка и прочее. Да, у Пелсусский один раз себя назвал белорусом, чтобы его охранка пускала не как инородца, вот, а как русского человека. То есть белорусы же считались русскими вместе с украинцами и русскими, собственно. И поэтому отношение к ним полиции было более благосклонное скажем так. вот И так как Пилсудский родился на территории Беларуси, он для того, чтобы как-то облегчить свою тюремную долю, он назывался белорусом. Один раз. Но это уже... Вот. Ну, тут интересно, потому что в случае с этим самым Мискевичем тебе бы сказали, что он же не убивал белорусов, он писал стихи, он хорош. Но вот в случае с Пилсудским такое не получится, Это да. вот. Но возвращаясь к Дзержинскому. Дзержинский... Это человек с очень противоречивой судьбой, то есть человек, который провел 11 лет в тюрьме. Вот. В ссылках, в тюрьмах, в бегах и так далее. На этой почве он настолько себе подорвал здоровье, что в описании, ну вот в медицинском заключении, которое было по поводу его смерти, написали о том, что препарировали пожилого человека, хотя Дзержинскому не было и 50 лет. Ну, что-то около 50, по-моему. Да, ну там 48-47, а -а -а. ну что-то так. Вот. И, а ты знаешь, я просто читал про где-то, не помню где, поэтому, может, я и ошибся. Про то, что его еще с молодых лет хоронили, и даже когда, ну, врачи говорили, что он очень болен и мало осталось, его пытались из ссылки забрить в армию, и комиссия сказала, что мы звери, что ли, как бы мальчику тут осталось год-полтора, ну куда его уже призывать? То есть у него, по ходу, на этой почве еще такое было специфическое самурайское ощущение, когда смерть всегда рядом. Да, и, собственно, стоит сказать, что Дзержинского-то начали популяризировать. Почему? Потому что человек был очень честный, очень порядочный и даже вот такой э, крайне ненави ненавидящий коммунистов человек, как Николай Бердяев, о нем сказал, что сказать о Дзержинском, что он плохой человек, нельзя. Вот. И... Возвращаясь к Дзержинскому о том, что он организовал ВЧК. Ведь что такое была ВЧК образца 1917 года? Страна полностью развалена. Никакой защиты первым лицам государства вообще нет. В стране господствуют там люди, которые занимаются там спекуляцией, бандитизмом и так далее и тому подобное. Тут по Дзержинскому говорят, что вот мы создаем такой орган, который будет бороться с спекуляцией, бандитизмом и тому подобное, ты будешь его возглавлять. И Дзержинский говорит, хорошо. Причем стоит заметить, что один из первых декретов, который вышел в ноябре... 1917 года, ну вот буквально там в первые месяцы после Октябрьской революции, это был декрет об отмене смертной казни. То есть в Беларуси вот уже 30 лет идут разговоры о том, чтобы отменить смертную казнь. А большевики вот сразу после того, как пришли к власти, они ее отменили. Да, но... я добавил, мне кажется, Если я правильно помню, как раз Фели... Феликс Эдмундович регулярно муссировал эту тему с отменой смертной казни, но... Он муссировал и другую тему, о том, что ВЧК должно обладать правом на расстрел. Вот. Тогда у него очень Но... какая-то такая амбивалентная позиция. Он, с одной стороны, очень ястрый, иногда выступал как очень ястрый, а с другой, как какой-то такой вот странный очень гуманит. И здесь стоит сказать о контексте. Потому что, если мы рассматриваем события, мы не можем... Ну, у нас очень принято так говорить, что что такое революция. Это прилетели на летающих тарелках большевики, всех захватили, всех расстреляли, а потом в 1991 году улетели. Это было не так. Вот. И ситуация, ну, количество событий э, в 1917 году менялось вот каждый день, каждый месяц. И поэтому... Э, Большевики, когда пришли к власти, они отменили смертную казнь и простили тех, кто оказывал им сопротивление, например, в той же Москве. Вот. Ну, там просто взяли и там, чуть ли не всех политических заключенных того времени выпустили. Но они взяли, ушли на юг России, организовали добровольческую армию и попытались большевиков скинуть. И здесь встал э, вопрос, что если мы выигрываем, мы можем что-то сделать хорошее для страны. Если мы проигрываем, то к власти приходят те, которые 4 года убивали вот, на Первой мировой войне, которые только и говорят о том, чтобы убивать всех, кто с ними не согласен, и с ними вообще каши сварить не получится. То есть, ну, стоит понимать, что если бы там какой-нибудь Каледин, Деникин, Колчак и прочие вошли в Москву, вошли в Санкт-Петербург, вошли в Минск и так далее то никаких разговоров ни о независимой Беларуси, ни о том, что э, кого-то бы оставили в живых из тех, кто там приобщился к советам или еще к чему-то, разговоров бы не было. И поэтому, собственно, суровые времена требуют суровых мер, но как только э, обстановка становилась спокойнее и так далее, Большевики начинали говорить о том, что, ну, блин, ну, мы же не звери какие-то, нужно ограничивать ВЧК, причем, ну, ВЧК как раз в эти периоды, оно сильно и росло, и Дзержинский когда видел, что, блин, ну, когда ты руководитель спецслужбы, у тебя на уме только одно, кругом контра. Вот Тебе нужно эту контуру как-то ликвидировать. Вот, причем Дзержинский был довольно справедливым, и поэтому многие к нему ходили, вот, потому что знали, что вот, если кого-то несправедливо взяли, то если с Дзержинским поговорить, он может и отпустит. Вот. Особенно это вот касалось Москвы, где он был. Я, и... я бы еще вот сказал... Ну если мы закончили более-менее про... Дело в том, что он же у нас выступает в истории не только как Меч и Пламя революции, глава Вычка, но у нас выступает еще как глава Высшего Совета Народного Дитя, Хозяйства, народного да, хозяйства да. в СНХ, за которым числится электрификация всей страны, лампочка Ильича и вот все вот это вот. То есть да. это практически первый советский экономист и крепкий хозяйственный в некотором смысле. А кроме этого Дзержинский был главой Наркомата транспорта, условно, я уже не помню точно, как его должность называлась, он курировал весь транспорт, то есть что такое транспорт после гражданской войны, его по сути не было. Он там поднял транспорт, потом перешел в СНХ, и что очень не любят говорить у нас, вот Держанский выступал с позицией близких к позициям Бухарина. То есть он был как раз за то, что не нужно грабить крестьян. Он был за то, чтобы вот рыночек в деревне развивался и так далее и тому подобное. Он же, собственно, в 1926 году был на стороне Сталина не потому, что он сталинист. Потому что Сталин был в блоке с Бухариным и грабил это был, пара, да, это был который... правый уклон. И да. Если бы он продолжил года до 1933, -го, то, скорее всего, да, он, то он скорее был московских процессов в качестве участия. Да, так если такой б... Да, так если мы посмотрим, то все главы ВЧК, которые были после. Uh -huh. Ну, то есть те, которые были вместе с Дзержинским, те, которые были после Дзержинского, они пострадали от репрессий. Вот. Ну, собственно можно про Дзержинского говорить много? Uh -huh. Дзержинский Давай, это фигура режинеры. такая. Скажем так, Дзержинский это слишком сложные фигуры, чтобы связывать его непосредственно с репрессиями. А в рамках статьи про него говорилось даже не в рамках красного террора, который проводили во время гражданской войны. Там говорилось о том, что Дзержинский создал ВЧК, из которого создали его ГПУ, из которого потом вышла НКВД, вот вот, которая занималась политическими именно статьями и так далее. И, соответственно, Дзержинский, собственно, и виноват в большом терроре. Но точно так же можно сказать, что вот у нас Поздняк и Наумчик очень любят говорить, что они создали белорусскую государственность, вот что они независимость создали Белоруссии Беларуси и так далее. Но вот смотрим, независимости не было, там Карпенко, Захаренко были живы. Получается, Наумчик добился независимости, создал вот такую вот замечательную страну и так далее. И вот... Потом, через некоторое время, вот благодаря развитию того, что они сами создали, мы получили то, что имеем теперь. Ну, бред, бред. Вот. Но, тем не менее, в одном случае автор находит это логичным, вот. в другом случае он... Видимо, будет считать, что это передерги. Ну, я бы добавил себя, если мы так фанатично ищем слынных белорусов, а мы их постоянно ищем там губернатор Гаваев, еще кто-нибудь, вот каких-то самые главные, чтобы вот здесь хотя бы родился. То есть у нас половина Голливуда наша, потому что они хоть и никак, не совсем белорусы в этническом смысле, но родились-то у нас, а, половина израильских премьер. Вот. И тут мы внезапно отказываемся от человека, который, ну, на самом деле, очень яркая фигура мировой истории, которую будут помнить в веках. Совершенно точно. Именно как одного из основателей советского государства, которого там практически можно поставить после там Ленина, Троцкого, Сталина. вот ну, и он. Почему так? Но есть же и другие примеры, о которых uh -huh. он говорил. То есть вот, например, тот же Кнорин. Вот. Личность вообще легендарная. Потому что про него в белорусской истории помнят только период 1918 года. Опуская совершенно контекст и показывая его таким человеком, который латыш, потому что все очень любят говорить, что у него настоящая фамилия Кноринж, вот, а у Мясникова Мясникян, вот, как будто это вот что-то меняет. Вот. Я, кстати, на Но... такую маленькую рекламную паузу, на самом деле он написал очень такие забавные и задорные мемуары про 17-й год в Белоруссии на Западном фронте, они точно есть в нашей библиотеке, по-моему, даже уже в интернете да. появилось. Mm -hmm. если найдем, то ссылочку как-нибудь дадим или, по крайней мере, где найти. Очень хороший слух у товарища, пишет весело, энергично и на самом деле небольшие мемуары читаются огонек. Рекомендую. Вот, если мы касаемся Кнорина, то да, в 1918 года он активно выступал в печати в Смоленске, где тогда находился ОБСП. Облызкомзап, вот э, исполнительный комитет Западной области, собственно, области, в которую входила тогда Беларусь. Часть была оккупирована немцами, там работали деятели БНР, а часть была вот под советской Россией. Там ну, был то есть, если совсем коротко, то вот этот Область Амзап это советская власть Беларуси. Да, да вот. И, собственно, в Москве в это время появляется группа белорусских коммунистов, которые возглавляются Желуновичем, которые говорят, что, блин, давайте создадим Белорусскую Советскую Республику. Вот. И... Что это означает для Кнорина и Мясникова? Это означает потерю власти. Потому что ну, у них есть уже позиции, которые равны главе правительства, там, секретарю правительства и так далее. И Я подобное... даже, может, немножко развернул эту тему. Вот у нас в 17 году прямо это как в Игре престолов – Война Пяти Королей. Вот есть большевики, они берут власть, они опираются на советы. Советы солдатских, прежде всего, депутатов рабочих. Потому что Под Минском пролегает фронт, грубо говоря, здесь 2 миллиона вооруженных человек, и поэтому это самый сильный совет. Потому что они вооруженные и как бы организованные в группы. Параллельно, ну, вскоре, вскоре появляется идея товарищей, которые, это, которых это не устраивает, собрать себе белорусский съезд. А, потому что они говорят, что ну вы, ребята, молодцы, у вас 2 миллиона, но вы же не местные. А мы местные, и поэтому мы вас так элегантно бортанем, собрав вместо ваших советов, собственный съезд. Тут возникает некоторые противоречие, но у нас есть еще третья сторона, которая сидит в России. Два миллиона, миллион, по-моему, белорусских беженцев, которые в 2015 году после вот этих масштабных поражений 2015 -го года были эвакуированы в Россию. Они там сидят часто какими-то непонятными гетто, а с ними работают некие белорусские организации, благотворительные беженские, которые и помогают им в бытовом устройстве, как-то перенаправляют на них какие-то средства и наращивают свое влияние. И когда начинаются в Беларуси вот одни большевики с советами, другие как бы какие-то там эсеры, не эсеры, кто это, как их характеризовать, всем ну, белорусским съездом, у нас еще в Москве появляются новые белорусы из белорусских секций ВКПБ, которые говорят о том, что, ребята, большевики, у вас же право нации на самоопределение, так, так, а у нас нация есть. И мы уже видим себя в качестве, в общем-то, руководителя появляется три страны, которые, на самом деле, все три не очень друг друга любят. Да, так, а плюс еще есть немцы, украинцы, поляки и так далее, у которых есть свои собственные планы на данные территории. То есть, вот... я к тому, что Кнолин, конечно... Придумал наверняка массу способов, чтобы бордануть как минимум двух ближайших конкурентов. Да, то есть и Кнорина, и всю его деятельность в 2018 году стоит смотреть не с точки зрения того, что он принципиально был там, против белорусов и так далее и тому подобное. Это исходило из логики политической борьбы. То есть если он не бортанет, то борданут его. И если посмотреть на то, какие заявления Жаунович... Дело в Москве, причем Жулноевич был ближе к центральному руководству, он активно капал на мозги Сталину, который был э, тогда наркомнацем, ну народным комиссаром по национальным делам и который, собственно, отвечал за есть, все Жунович это. же, по сути, подчиненный. Да, да, да, он То был а Белорус... он подчиненный как бы. Да, наркомнатс. Это как mm -hmm. бы белорусская секция наркомнации. Mm -hmm. вот и собственно, он имел доступ к первым лицам государства, активно продвигал эту идею, вот. А Кнорин параллельно пытался вместе с Мясниковым как-то мобилизовать те ресурсы, которые у него есть, партийный стаж и так далее, чтобы остаться, эту кар да, чтобы остаться э, сам, чтобы остаться, ну, как бы э, при своей должности и занимать хоть какое-то место, потому что Желнович, например, настолько ненавидел Кнорина. Вот, и Мясникова, что когда уже договорились, что будет Советская Республика, и что нужно образовать правительство, и Жилновичу сказали, что образуйте состав первого правительства советского, он прислал а проект правительства, в котором ни Кнорина, ни Мясникова не было. Когда прислали проект, который был утвержден, то есть там примерно половина на половину uh -huh. в правительстве было, Жилнович активно говорил, что вот. Со всеми согласен, кроме Мясникова, Кнорина и Пикеля вроде бы. Угу. Вот. Давай, может, это слов проговорил. Да, да но, но это дело десятое. Не, я ничего хотел акцентировать, если кто не сильно знаком с белорусской историей. На самом деле эти фракции, грубо говоря, советское руководство насильственно помирило. И вот этот клубок змей собрал в кучу и сделало белорусским правительством. Да, из этого, ну, что из этого получилось, это отдельная история. Ага. Вот. А поговорим, собственно, про Кнори, на который ненавидел не белорусов, не хотел белорусское государство и так далее. Уже в январе 2019 -го года, когда Беларусь была образована и так далее, приходит телеграмма из Москвы, что товарищи, а СРБ, в которую входят Смоленск, Могилёв, Витебск, Минск, Гродно и так далее и тому подобное, это, конечно, очень хорошо, но вот Смоленск, Витебск и Могилёв, верните, пожалуйста. вот. Кто на первых Парах отстаивает территориальную целостность нового государства, Мясников, Кнорин и вся эта компания. Причем, когда сюда приехал Иов, который как бы был комиссаром, которого подослали рассказать о данном решении, он, собственно, писал потом Свердлову, что, блин, вот есть белорусы, типа Жулновича, Дылы и так далее, которые националисты. А есть вот Кнорин на Мясников, которые хуже, чем националисты. Да, да. У него как-то, ну, какая-то <с> да. фраза сепаратисты, еще худшие пробы. Да-да-да, что да, да, вот что-то вот в этом роде было. Вот. И э, потом образуют Лидбел. И так далее, и тому подобное. В 2020 году образуют уже БССР, ну, СРБ второй раз провозглашают, и так далее. Кнорина возвращают сюда. И чем занимается Кнорин? Кнорин проводит здесь белоруссизацию. Кнорин Это выступает злодей. в печати с тем, что э, вот мои высказывания, которые я делал в 2018 году, они были неправильные, я в них раскаиваюсь и так далее. И вот только сейчас, вот мы, э, делая белорусизацию, можем построить нормальную советскую власть в Беларуси. Этот вот период как-то обходят стороной ну и думаю нужно сказать что кнорин точно также был репрессирован в 30-е годы вот собственно можно чем по-моему был репрессирован в качестве какого-то уже крупного советского деятеля то ли по линии коминтерна то ли да -то да такое. да вот собственно к слову в первом московском процессе вот многие из области запа которые были в первом белорусском правительстве, вот Рейнгольд и Кипель, они фигурировали там как подсудимые. То есть Рейнгольд был наркомом финансов, а Пикель, я уже не помню кем, но он тоже входил в состав правительства. Вот. И, тем не менее, вот на белорусской Википедии, что на классической, что на Тарошкевице ну, на наркомовке, что на Тарашкевице, нету статьи про московские процессы вообще. Вот. Хотя э, в рамках первого московского процесса вот, Рейнгольд родился на территории Беларуси, тоже вполне себе белорус, согласно некоторым установкам, которые у нас приняты. В рамках третьего московского процесса репрессировали, например, Шаранговича, который, к слову, в этой статье тоже упоминен. тоже злодей. Да, его улица тоже не должна носить имя. Ну хорошо, если мы так попытаемся подвести Чуирту под личностью к нас справедливо будет сказать, что... Хитрый был гадёныш. Временами демонстрировал качество беспринципного политика, но антибелорусом его назвать сложно. Да. Потому что, собственно, все его высказывания об антибелорусскости, они очень хорошо подводятся под политическую канву, которая была тогда. Вот, то есть сейчас вот очень любят обвинять всех в антибелорусскости и так далее, но очень многие из тех, кого обвиняют сейчас, вот, и в их, их антибелорусская позиция ничем не обусловлена, то есть от этого не зависит там их, ни их положение в обществе, ни их там, место работы, ни что-нибудь еще. От Кнорина зависело вот буквально все, то есть его снимают с поста там, какого-то правительственного поста в Западной области, в случае, если он проигрывает, и отправляют куда-нибудь еще где он никого не знает, вот, где ему нужно заново налаживать связи и где еще далеко не факт, что, ну, его, это, шла гражданская война, восемнадцатый год и Беларусь для 18-го года это довольно спокойное место, потому что с немцами мир, вот. Немцы пока еще. польская война уже. Но про нее пока еще не знают, но с немцами пока мир и как бы здесь не воюют, а в это время там. С юга на Москву наступают, с Восока на Москву наступают. И кто знает, что вот снимают Кнорина отправляют куда-нибудь в Царицын вместе со Сталиным защищать от наступающих белогвардейцев. Ладно. Там можно и пулю схватить. Давай дальше по спуску Но... злодеев. Следующий злодей это Пономаренко, исходя из текста статьи. И... Здесь можно сказать, что да, действительно, Пономаренко принимал участие в репрессиях, и ну, отрицать это глупо. Вот. Но есть и другая сторона этого, скажем так, героя статьи. Например, Пономаренко был одним из тех, кто активно препятствовал Хрущеву отхапать от БССР Полесье вместе с Брестом. То есть у нас 1939 год, 17 сентября, объединение Беларуси и так далее. Восточная Польша входит в состав Советского Союза, Западная Беларусь, Западная Украина должны, соответственно, войти в состав БССР и УССР. И встает вопрос, собственно, как должна проходить граница между УССР и БССР. И Пономаренко был одним из тех, кто, собственно, отстаивал, и что ему, собственно, получилось. То, что Брест и, собственно, Полесье должно входить в состав БССР. Хотя... Прости, ты сказал, что Хрущеву препятствовал Сталину все-таки? Нет. Главой УССР, а -а -а. ну, Компартии УССР, угу. был тогда Хрущев. Угу. Вот Хрущев хотел, чтобы Полесье было украинским, и, собственно, многие украинские националисты до сих пор считают Полесье украинским. Вот. И, собственно, они активно писали Сталину о том, что чем должно быть полиция. И каждое историческое обоснование представляло, собственно, почему оно должно быть белорусским или украинским. Но в конечном итоге получилось, что Брест остался белорусским городом. Или после войны, например, Полоск хотели включить состав РСФСР. Вот. И здесь у Пономаренко получилось отстоять Полоцк в составе БССР. Ну, собственно, если бы у него это не получилось, то, собственно, Полоцк был бы столицей Полоцкой области в составе России, а Брест был бы в составе Украины, столицей Брестской области. Вот. С другой стороны, Пономаренко был главой белорусского штаба партизанского движения. То есть он был одним из тех, кто помогал местным партизанам, противостоять на нацистам организовывать тот самый супротив, который супротив здоровый человек. Вот. Ну тут, конечно, могу сказать, что он там, не лично не присутствовал, владел это из Москвы, но как бы я бы сказал, что он делал довольно успешно. И тот факт, что в 1941 году с партизанкой все закончилось довольно печально, и там и партизанкой подполье были уничтожены практически там, зимой 41-42, то когда все стало на хорошие, так сказать, ноги поддержки из Москвы, все пошло гораздо лучше. То есть, наверное, было спасено много жизней белорусских партизан уже тем, что это получило именно правильную организацию и координацию с центром. Да, а вдобавок они получили и какое никакой, но все же поддержку оружием, кадрами, э, станциями и так далее, какой-то координацией между отрядами, которую без этого налаживать было бы крайне трудно. Потому что, ну вот у тебя есть два леса, в одном один партизанский отряд, в другом другой партизанский отряд. Откуда э, командир одного партизанского отряда может знать, что э, там не какой-то... Человек, маскирующийся под партизана или просто бандит, вот. а товарищ, на которого можно положиться в той или иной операции. Ну, ты знаешь, как бы с Пономаренко тебе, конечно, скажут, что все-таки так или иначе он выполачивает репрессии, но у нас в тексте есть гораздо более забавный персонаж, неожиданно всплывающий, еще чем-то перед автором виноват неудавшийся бомбист Пулихов. Да, он сказал, как можно ходить по улице, которая носит имя террориста, вот, который пытался убить Минского губернатора. Вот. Здесь стоит указать, почему он, собственно, пытался убить Минского губернатора. Минского... Тут ну, вообще можно было даже напомнить, как у нас любят на постсоветском пространстве называть улицы по типа имени Джахара Дудаева. Да, или Костуся Калиновского. А, <смех> Бандеры, <смех> да, они все по ударяли. Ой. Да. И, собственно, че, почему Пулихов решил убить губернатора? Явно не потому, что он был э, кровавый маньяк, который хотел убивать всех, кто находится во власти. Собственно, незадолго до этого в Минске э, была расстреляна демонстрация. То есть в Петрограде приняли манифест 17 октября который давал политические свободы. В Минск эта информация поступила довольно рано. Вот здесь собралась большая толпа людей, которая э, активно приветствовала этот шаг. Пошла, освободила политических заключенных, которые э, были в Пещаловском замке. А, Власти, власти получили приказ. Собственно, один из тех, кто возможно отдавал приказ, то есть в своих мемуарах этот губернатор активно отрицал и всю вину перекладывал на военное командование. Дескать, он ни при чем, это вот все военные перестарались, но тем не менее, он один из тех, кто заметил. Сложно представить, что помимо воли губернатора вот могли отчебучить. Ну да, вот. В итоге ну, войска... Вроде бы, вроде бы не наказывали за этот перегиб. Да, никого за этот перегиб не наказали. И, собственно, сам губернатор после этого не подал в отставку. Да, акцентирую далее, на подобного. то, что Курмовский расстрел, так называемый, это наше местное кровавое воскресенье. И расстреляно там было случайно человек, я не ну, понял, сколько. около сотни, так Ну, что-то такое, было. да. Вот. То есть, ну, просто войска взяли и открыли огонь на поражение по толпе мирных граждан, которые собрались выразить поддержку царскому манифесту, который даровал освобождение. Кстати, на станции метро Площадь Ленина у нас вот есть как раз памятный знак. Видимо, его надо убрать. Возможно. Вот. И, собственно, вот с Пулиховым получилось лучше всего, потому что фактически... Он должен москалям Да, <смех> не просто отпомстить москалям А ну, он стил за убитых минчан Ну, то есть э, В любом другом нормальном городе ну э, Который, ну, как бы э, Стал столицей независимой страны Которая как-то рефлексирует Насчет своей истории и так далее э, Во всяком случае, вы не допускали Таких резких высказываний Насчет человека, ну, который э, Пытался убить человека Ну, э, явно не Скажем так невовеческую. Да, и, <смех> вот. Если я правильно помню, читал, что, может, я опять-таки ошибаюсь, что в некотором смысле он стал жертвой провокации спецслужб, бомба благодаря Азову там, и так далее у него уже была неспособная взорваться и в общем, короче, парень так попал немножко <смех> нехорошо. Ну, я сейчас точно про это не помню, но э, Пулихова, к слову, казнили после этого. Вот, и э, могила Пулихова сейчас на военном кладбище, потому что после революции человек, который вот, был в Минской тюрьме, вот, он знал место, где похоронен Пулихов, он указал на это революционерам и торжественно останки его перенесли на Минское военное кладбище вот. Так что можно э, пойти и ознакомиться, что, собственно, ну, рекомендую. Тут мы, наверное, вот. подходим уже к так, такому вопросу интересному. Хорошо, все эти ребята, они плохие, они кровавые маньяки или еще что-то. Надо срочно переименовать. Во что же мы срочно будем переименовывать? То есть оно как бы так получается, что Кнорин не хотел независимости Беларуси. А вот, например, у нас есть там знаменитый помещик Роман Скирмонт которого недавно вышла какая-то толстая книжка, еще не читал, но обязательно ознакомлюсь, которых хотел. вот Он сидел вроде как в Царской Думе довольно много лет и, наверное, мечтал о независимой Беларуси. Потом он сидел в Польском Сенате, тоже, наверное, мечтал. Но, вообще, странная получается какая-то ситуация. Да, у нас есть некоторый пантеон героев, которые вот до сих пор как бы не, не увековечены, но которых вот следовало увековечить. И насчет которых вот таких СМИ э, создан определенный консенсус. Но, ну, я так помню, ну, у нас скиллбута как какого-то такого несостоявшегося диктатора, при котором бы все пошло иначе. Ну, не такое. как диктатора, скорее. Я а просто заголовок какой-то помню, где диктатор обыгрывался, именно что, а он мог железной рукой как Тулсунский, в таком духе. Да, вот его как раз пытаются сейчас представить как человека правых взглядов, который вот был необходим БНР для того, чтобы там всяких распоясавшихся социалистов отправить туда, где им место. Вот. Но если мы говорим про Скирмунта, то Скирмунт, в общем, человек, который и при царской власти жил вполне себе хорошо. Ну, он, собственно, при любой власти, кроме советской, жил хорошо. Собственно, когда советская власть пришла второй раз в Польшу, собственно, Скирмунта и не стало. Причем убили его свои же крестьяне, которые, собственно, у него... Воспользовались случаем и горячо отблагодарили. Да. Собственно... Если мы говорим про Скирмунта, то он действительно заседал в Царской Думе. Он пос, до революции. После революции, после того, как здесь все устаканилось, он заседал в Польском Сенате. И, собственно, короткий период, когда он стал членом белорусского национального движения, припадает на 1917-1918 год, когда любой человек с амбициями, он понимает, что ну, сейчас самое время получать капитал, потому что, ну, кто знает, как оно все обойдется, а, возможно, там и премьер-министром станешь, а, возможно, и государство признают и так далее и тому подобное. И что касается Скирмунта, то вот как раз в 17-18 году эта фигура вызывала настолько, <laughs> настолько большую аллергию у деятелей белорусского национального движения, что... Один из расколов Рады БНР произошел после того, как Скирмунта назначили премьер-министром. Потому что многие люди, которые там были, они просто не захотели быть в одной организации с ним. И, собственно, это служило и поводом для пропаганды против БНР, потому что, ну, вы смотрите, какие люди у вас выгнали. Так Такая, да, собственно, знаменитая телеграмма, та самая Кайзеру, которая да. икается всего этого БНРу до сих пор. Да, тоже был белорусский диктатор, который написал озеру про то, что возьмите нас. Да, но у Скирмонта не получилось. Вот. В конечном итоге его премьерство продлилось дольше, чем у остальных премьеров, но не особо долго. И БНР не признали, финансирования нет. Финансировать БНР из своего кармана... Скирмут на каком-то этапе хотел, собственно, отчасти поэтому он и стал премьер-министром, потому что после того, как БНР провозгласил независимость, то все те, кто давали деньги БНР, то есть городские управы и городские думы, Минск, Витебск, Могилевы и так Это далее. Это отдельно интересная да. тема, кто давал деньги БНР, надо бы как-нибудь о ней вот. поговорить. Они отказались финансировать, казну реквизировали немцы. Вот. А тут появился Скирмут, который сказал сделать меня премьер-министром. Вот, я вам дам некоторые средства к существованию. Вот, но это отдельная тема. Есть другие же личности, которые, вот, например, Кароль Чапский, которого у нас очень любят, который европейский минский губернатор, и так далее, про которого, вот, например, в книге Зах... Захара Шебеки про Минск. «Сторонки життя древолюционного города», mm -hmm. вроде бы так она называется. Была такая, по крайней мере, не знаю, там или там тоже была. Есть упоминание того, как, собственно... Это городское управо, которое возглавлял Карл Чапский, функционировало, и что мы там видим, что Карл Чапский – это типичный представитель партии жуликов и воров, которые, в которой направо и налево там откаты, взятки, покупка собственности для того, чтобы в тех местах, куда потом водопровод пойдет, вот, чтобы потом продать ее в несколько раз дороже, чем она полагается. Ну, чем эта земля стоила до того, как туда пошел водопровод и так далее и тому подобное, то есть, ну... Большой вопрос, типа, да, с одной стороны, человек построил пивзавод в Минске. Я сказать, что, регулярно встречаю его на бутылке пиво. <свят> вот, и провел телефон в дома самых богатых граждан Минска, за что ему, конечно, говорили спасибо 50% бедного еврейского населения города, которые этого телефона не видели. И водопровод, который тоже о котором можно сказать то же самое. Вот, но... Вот с одной стороны вопрос. А, с одной стороны, то, что он сделал, а с другой стороны, что вот он был типичным жуликом и вором, а, И который, собственно, на эти деньги yeah, строил я строил. что веках, больших веках с водопроводом, электрификацией и так далее, пошло бодрее. Ну, с одной стороны, да. и Ну, не с одной стороны, а в принципе, да. Вот, особенно, когда появились средства для того, чтобы это делать. Когда гражданская ну, война закончится. Да. Тут мы, кстати, можем задаться интересным вопросом. Национальный, национальный пантеон не исчерпывается этими вегетарианскими гражданами достаточно. А есть там, так сказать, партнеры Феликса Идмундовича по политическому процессу. Вряд Блахович, который представлял, так сказать, другую сторону, который по части убивать белорусов, ну, я даже не знаю, как минимум, не отставал. Да, вот здесь и встает вопрос, собственно, если мы переименовываем улицы, а у нас э, коммунистические названия носят очень много улиц, вот, причем, собственно, в своей статье Мартинович предлагал переименовать улицу Карла Липкныхта и Розы Люксембург, которые, о боже, хотели устроить революцию в Германии, собственно... Э, он видимо не знает, что их убили, вот как раз в момент спартаковского восстания ничего такого устроить они не могли, более того они всячески сопротивлялись тому, чтобы события пошли по кровавому сценарию. Там, а Роза Люксембург еще всячески критиковала большевиков за то, что они устроили не пойми что, вот у них там реки крови текут, и так действовать не нужно. На что ей, собственно, и отвечали, что, ну, слушайте, это вы в Европе сидите, у вас там все чинно-мирно, а у нас тут выбор, либо стреляем мы, либо стреляют нас, и, ну, мы как бы считаем, что... Э есть определенная разница, и мы быть расстрелянными уж точно не хотим. Ну, я так вот. понимаю, у него претензия к Розе Люксембург то, что она не имела отношения к Беларуси или что-то такое? Ну, спрашивается, какое отношение к Минску имела Дан Мицкевич, например, которую, или к тадеушко костюшка но это отдельная тема. А... Есть Если мы переименовываем улицы, а предлагают переименовать и революционную, октябрьскую, коммунистическую, там 60 лет, 50 лет и прочие лет октября и так далее, то встает вопрос, в кого переименовывать. И у нас есть определенные личности, которые без зубы, а есть личности, которые... которые не без зубы. Вот. Которые более чем зубастые. Да? да, которые более чем зубастые. Например, тот же Булат Балахович который отметился тем, что, во-первых, он вел войну против БССР, вот, то есть в статье указано, что вот кроваво подавили слузское восстание, так вот, вместе с подавлением слузского восстания Убаревич, Тухачевский и прочие ребята, они подавляли выступление Булак-Балаховича, причем, ну, как выступление Булак-Балаховича собрали на территории Польши 10 тысяч человек, вот, и они отправились присоединять БССР к Польше. Ну, точнее, провозглашать независимость Белорусской Народной Республики. А, слушай, а если я не ошибаюсь, по-моему, там как бы планы были несколько более амбициозные. Там же Самиков по вместе с Балаховичем-то шел. И там вообще, что если покатит, так мы и до Москвы дойдем. Да, но план минимум был uh -huh. получить БССР, собственно. и... Советский Союз образовался в 1922 году Слудское восстание и выступление Благоволковича Это 1920-1921 годы Вот, то есть восстание шло против БССР независимого говоря. на тот момент, да. по крайней мере, формально. У которого был союзный договор с РСФСР, в том числе и на то, что вооруженные силы у них объединены и так далее, но, тем не менее, получается, что БССР отстаивала свою независимость. Как раз вот Через в реальную целостность. Да, вот раз... ЛНР и ДНР – это плохо, а БНР в с узкого восстания – это зашибись. Вот. И, собственно, чем он отметился? То есть... Он не просто пришел сюда освобождать от клятых большевиков. Параллельно, вот вместе с Балаховцами, по территории Беларуси прокатился ряд погромов, которых осталось очень много интересных документов в Национальном архиве Республики Беларусь, которые говорят о том, что... Вот что касается зверств, уж я бы корова мучала. Потому что, когда, условно говоря, врывается какой-нибудь отряд в деревеньку, свозит всех евреев на центральную площадь и говорит: сейчас мы вас будем стрелять, вот, кажется, мы это потом где-нибудь увидим. Вот. И, собственно, действия Бала Балаховича были настолько жестокими то есть, ну, вот касательно контекста, когда мы говорим, что. Слуцкое восстание отказалось координировать свои действия с Булак Балаховичем, потому что он был неадекватен даже для деятелей Слуцкого восстания. Вот, хотя Булак он как бы тоже красился в бело-красно-белые цвета, провозвратил себя диктатором независимой Беларуси по образу Пилсудского, который объявил себя диктатором Польши вот, во время Польско-советской войны и так далее и тому подобное. Есть другие члены, то есть вот, если мы говорим про слуцкое восстание, был такой член участник слуцкого восстания. Вот, Родослав Островский, который в 1944 году возглавил Белорусскую центральную раду. Ну, он уже в 1941, по-моему, здесь обрисовал. Да, и... обрисовали здесь, и... в 1941 году. Вот, ну, как-то какую-то власть относительную они получили. Но тем не менее, до 1944 -го года вот, эти ребята активно способствовали тому, чтобы евреев загоняли в гетто, чтобы вот под малым Тростенцом у нас обустроили лагерь и так далее. Потом у нас отдельные граждане пишут, что это Великий жаль, что члены 13-го батальона СД промаливают. вот этим Но вот вопрос, что еще участники батальона СД могли делать на территории. Сперелял и плакал. Да. нескольких, кстати, агенты кровавого палача Пономаренко умучили такие. Да. Австровского нет, а кого там... Ивановского. Ивановского, этого самого... Козловского. Не Нет. помню точно. Ну вот Фацлава накиды, на... который вот был э, бурмистром. Ну хорошо, Минска, ладно. Возможно другие варианты. Отметаем, отметаем. пока мы не созрели до да, признания Родослава Островского. Подходим как-нибудь более мягко. Вегетарианские деятели времен рада БНР плюс исторические названия. Правда, Минск сильно меньше был, поэтому как бы не знаю. Да даже если так взять то исторические названия это, конечно, хорошо, но очень большой вопрос, собственно, когда давались эти исторические названия, они что-то да, обозначали? То есть в Минске, например, очень долгое время не было номеров домов, то есть если говорили о каком-то доме, то там шло, шла речь там о доме такого-то, доме такого-то и так далее, дом такого-то по улице такой-то и все. И... Улицы носили сугубо прикладной характер, то есть если мы говорим об улице Школьной, которая там во многих городах есть, то скорее всего на улице Школьной, если это дореволюционное название, находились хедеры еврейские, вот. ну еврейские школы, вот. поэтому улица Школьная. Вот. Если мы говорим о какой-нибудь Койденовской улице, то это значит, что эта улица, если вот прямо по этой улице идти, то она, скорее всего, привела бы в Койдонова, городок под Минском, который сейчас в Дзержинском называется. Вот. Если... Ну и если улица называется Францисканская, значит там находился Францисканский монастырь и так далее и тому подобное. Ну а теперь вот представим, решились и вернули исторические названия. Есть у нас вот центральные улицы Минска, там э, улица Ленина становится какой-нибудь улицей Францисканской. И условно говоря, у нас стоят вот эти вот здания сталинского вампира с серпами и молотами или без их, но все сразу понимают, собственно, что это за здание. Никакой исторической застройки уже не осталось и так далее. Францисканского монастыря, само собой, там тоже не осталось и так далее. Но улица называется Францисканской. Или еще как-нибудь. И мы здесь приходим к тому, что, что нынешние улицы, они не несут в рамках действующей власти никакого, никакой идеологической направленности. То есть власть нынешняя в Беларуси, она не выступает как наследница всего советского. Вот. То есть она всячески в последнее время затушевывает это. И если у кого-нибудь спросить на улице Шаранговича, кто это такой, вот, то не факт, что люди смогут даже вспомнить, к чему это вообще относится. И это речь идет о человеке, который был на минутку главой БССР. Вот. Но вот поэтому предлагают переименовать в том числе, потому что вот. неадекватно как бы форму содержанию. Так а вот вопрос, что нельзя, ну, если сейчас делать форму адекватное содержания, у нас будет улица Макдональдс. Вот. Улица Данэмол и улица Национальной библиотеки. Ну, может, я знаю, Героя площади 2001 шага года, Героя площади. 2001 до шага года, Героев Ну, до этого еще дорасти. Да, ну а так, да, как-то. И, как бы, мы немножко отошли от темы, но если говорить про переименование советских улиц, то в Беларуси нужно будет переименовать очень много улиц и в том числе, если завязываться опять же на репрессии, нужно будет переименовывать улицы, названные в честь классиков белорусской литературы, потому что и Янка купала, и Якуб Колос, и Петрусь Бровка и так далее регулярно выступали в печати с осуждением там троцкийского блока, с высказываниями о том, что, короче, карающий меч революции или пролетариата будет направлен против врагов народа и о том, что мало их расстрелять, нужно там что-нибудь еще сделать, так далее и тому подобное. И на самом деле это то, о чем у нас обычно не говорят. У нас, как я уже говорил в начале ролика, что а, инопланетяне-большевики прилетели, всех расстреляли и улетели. То есть если мы говорим о репрессиях, то а, стоит понимать, что это было общество, и внутри этого общества происходили процессы определенные и каждый принимал в нем участие и когда говорят что ну типа нет вот мы не можем переименовать улицу кубаолос и янки купалы потому что они участвовали в репрессиях ну поднимая градус скажу, ненависти я... в печати uh -huh. вот ну потому что если бы не они если бы их авторитетное мнение не звучало в печати о том что вот это все враги народа и так далее, то и поддержки у этих репрессий не было бы. Люди бы, возможно, как-то думали иначе насчет там, написания доносов, насчет того, что люди, возможно, не виноваты, потому что ну, кто знал о том, что они не виноваты, фактически до 20-го съезда о том, что кто-то не виноват, это была крамольная мысль. Вот и нигде, ни в печати, ни в каких-то беседах она проскользнуть не могла, потому что, во-первых, не могли доверять вот, друг другу, во-вторых, ну как это обычно бывает, может быть, кто-то из них действительно был, потому что ну вот обвиняют какого-то чинушу в том, что он работал на польскую разведку. Какой у среднестатистического рабочего в БССР есть шанс узнать, действительно ли работал на польскую разведку, например, Шарангович, вот. или он не работал? Ну вот. да, тут мы вынуждены сказать, что расстреливали белорусскую интеллигенцию. А кто в газетах проводил кампании как бы вот. В поддержку, в, в поддержку этих процессов. Как минимум, интеллигенция, то есть пишущие люди. То есть, даже если мы нам не говорим о купали колосе или ком-то таком, а, ну, это, что называется, самая интеллигентная профессия, писать. Да. То есть тут получается, что немножко сами себя. Да, и если скажут, что разымок купал и колос поступить по иначе, то есть отказаться писать эти статьи или стихи, которые хвалили там Сталин, репрессии и так далее и тому подобное, можно задать ответный вопрос, а могли ли Шарангович, например, тот же сказать, что нет, я не буду расстреливать людей, или я не буду писать эти бумажки о том, что там нужно повысить количество квот на расстрелы в БССР, потому что если ты этого не сделаешь, что соседи из соседних Украин э, там России и прочих они скажут, что. Вот, смотрите, недорабатывает, недостаточно раскрывает врагов народа. К слову, Червякова, например, расстреляли за то, Но ну, не точнее, не расстреляли. Червякова на съезде, после которого он совершил самоубийство, обвиняли в том, что он недостаточно выявляет врагов народа. И он, собственно, совершил самоубийство, потому что понял, что значит эта фраза. Вот. Я бы на самом деле сделал какой-нибудь отдельный ролик по этому интересному явлению, которое называется советская интеллигенция. И чисто мое мнение, может ты его не разделяешь, мне кажется, что вот если Сталину предъявлять какие-то претензии, то в первую очередь за создание этого уродливого конструкта. Надо понимать, что это не совсем как на Западе, где вот люди что-то пишут, у них покупают и так далее. А система была выстроена именно централизованно, как пропагандистский аппарат, когда сверху дали отмашку, и она вся начинает волной катиться. Грубо говоря, платили, давали льготы и так далее именно за это. Были люди, которые, скажем, в этом участвовали меньше, не занимали каких-то должностей крупных. У нас же, кстати, белорусские писатели, например, в парламенте по традиции сидели, ну, в Верховно верховных советах республик. То есть вот вспоминается, я не знаю... Якуб Колос, к слову, в 1938 году был выбор. Да-да-да-да-да. То есть как бы депутаты, все же депутаты. Каких-то таких классиков 30-х вспоминается Янка Мавр, который не занимал никаких должностей и как-то вот писал про деток. И, видимо, там все было спокойнее. А так, ну, на самом деле, система действительно была немножко нездоровой. Это если мы говорим про интеллигенцию. И теперь, да, вопрос, а что с этим делать? То есть мы скажем, что Шарангович виноват там, виноват Пономаренко, но скажем, что окупали Колосу пришлось. Странно ведь получается. Но тут, наверное, мы... Подходим, собственно, к выводам, к выводам из-за которых мы, собственно, так и разогрелись. Автор перечитает всех этих злодеев, говорит все о всех этих преступлениях, но выводы внезапно нестандартные. Так какое впечатление, что задачку-то от ответа писали. Зацитирую. Между двумя мировыми войнами Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые, как и Беларусь, ходили в состав Российской империи, создали свои национальные государства закрепили господствующее положение национальных языков, сохранили и внедрили в массовое сознание институт частной собственности, а еще избирали пиков массовых репрессий и коллективизации, благодаря чему местное население сохранило рыночное мышление. И тут мы приходим к выводу внезапно, что, оказывается, проблема была не в том, что Кнорин не хотел бы СССР, что не в том, что Дзержинский убивал белорусов, а в том, что частной собственности не было. Что рыночное, мышление не рыночное мышление не сохранили и как бы вот и мову не укрепили в качестве государственного какого-то государственного фактора. Я, кстати, давно начал замечать, что у них мова идет по по разряду собственности. И кстати, что интересно, что а, про укрепление мовы а, в момент пика репрессий вся центральная государственная пресса в СССР выходила на белорусском языке. И все обвинения, которые так, э, звучали значит... из прессы, они звучали на белорусском языке. И Минск до 1939 года, если не ошибаюсь, носил название Минска в белорусском языке официально. А, так... То есть э, как раз-таки э, вот вопрос именно национальный, он же у нас стал как раз тогда, когда, когда репрессии-то закончились, когда Хрущев э, Провел двадцатый съезд, когда у нас началась вторая индустриализация, фактически, вот, когда началась массовая урбанизация и так далее и тому подобное. То есть после ночи распространял их поэтов, все газеты не вышли на русской мове? — Да, все продолжало выходить на белорусском языке преференции Янки Купали, Якубу, Колосу и так далее они оставались. Многие белорусские поэты там во время Второй мировой войны они же продолжали писать хвалебные стихи в честь Сталина и так далее. Вот. И после этого, и до этого, и вплоть до смерти Сталина, как бы это все продолжалось и продолжалось на белорусском языке. Вот, и школы белорусскоязычные открывались, например, в Западной Беларуси, которую Но в году... Но с он прав, тут не попрёшь. Да, с собственностью абсолютно прав, и с рыночным мышлением, ну, <laughs> мышлением что бы это ни, ни значило. Но мы поскольку отрицаем рыночное мышление, поэтому ну, как-то мне кажется, что... Да, и, Почему центральным моментом исторической политики должно стать внезапно даже там не историческая правда какая-то, не, не научная объективность, а внезапно рыночное мышление. Да, Странно это немножко. И, и в конечном итоге мы приходим к тому, что автор сам довольно четко заявляет, что неважно, как называются улицы. Да. <р 61> Важно э, то, чтобы они назывались в честь правильных людей с точки зрения господствующего класса. Вот. Э, чтобы люди соответствовали тем, кто сейчас решает дела, кто сейчас обладает капиталом и так далее. Чтобы они не раздражали, потому что ну, вот действительно ходит какой-нибудь губернатор по улице Пуликов и да. понимает, чем может быть чревато превышение должностных полномочий. Вот. Или сидит какой-нибудь владелец какого-нибудь, я не знаю, мелкого предприятия в Гран-кафе на улице Ленина. Смотрит, и у него табличка «Улица Ленина». И он такой, типа, да, иногда может пойти по-другому. Ну, я бы в очередной раз отметил, что Наши сторонники демократии, когда расчехляются, показывают себя не сторонниками демократии. Потому что, если мы возьмем все приведенные примеры некого альтернативного развития, у нас все пошло плохо и уродливо, и посмотрим на межвоенную прибалтику, Польшу, фактически на всю межвоенную Европу, там же ни разу не демократии. То есть во всех, без исключения странах, авторитарные режимы ну по степени авторитарности покруче нашего. То есть там... Во всех прибалтийских государствах руководят некие сильные лидеры, которые там либо парламент разогнали, как в Латвии, либо он носит какую-то очень такую как декоративную функцию. Во всех странах есть политическая, скажем, вот эта вот разведка, которая сажает неугодных. В Эстонии их, по-моему, на какие-то острова ссылали, вот эти там много островов возле Эстонии, и туда, так сказать, все недовольные властью уезжают. В Латвии какой-то тоже концлагерь был. Ну, то есть это как бы ни разу не демократия. И вроде как, опять-таки, для автора получается так, что не допустить прихода к власти большевиков, не допустить вот этого вот убийства рыночного мышления, ради этого можно даже строить вполне себе авторитарный режим, который может ориентироваться в своей политике на гитлеровскую Германию, на кого угодно. Но это вот святая цель, ради которой. А почему бы и не построить собственную диктатуру? И вопрос, получилось бы ли это построить, не будь Октябрьской революции. Потому что, а, не будь, а, потому что после февральской революции все автономистские проекты временным правительством заворачивались. И Белорусская Центральная Рада, которую. ну, Рада белорусских национальных организаций, которая образовалась там в апреле. 2017 -го года, если я не ошибаюсь, они отправили делегацию к Керенскому и сказали, мы хотим национально-культурную автономию, дайте нам здесь открывать свои школы, там какое-то местное самоуправление и так далее. Что им сказали? Нет. Украинцы, которые фактически контролировали уже территорию Украины, не оккупированную немцами, своей Центральной Радой, у которых уже фактически была автономия, приехали тоже в Петроград и говорят, что, ребята, мы уже власть в Украине, просто признайте нас автономией в составе, России. Что ответило временное правительство? Нет. Вот. И очень большой вопрос не приди большевики с программой создания национальных государств что каждой нации по своему государству и так далее и что Россия будет допускать возможность любого национального строительства вплоть до отделения очень большой вопрос получилось ли бы Беларуси занять это место среди Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, вот, которые они не смогли реализовать во время гражданской войны, когда условия, честно говоря, были гораздо более благоприятными, так чем pues, с высокой вероятностью и в Эстонии, Литвы и Латвии не получилось бы. <смех> да, то есть просто для сравнения, когда в 2018 году кровавая Красная армия <смех> шла порабощать БНР, численность Западной армии, которая наступала на Беларусь, была 15 тысяч человек. Численность литовской армии была 10 тысяч человек. И она была настолько серьезным противником для Красной Армии, что они в какой-то момент решили, что проще подписать с литовцами мирный договор, чтобы они в случае чего не, не мешали воевать с поляками. Ну, вот. И, в общем, к чему-то такому мы приходим. Так что ты, может, как-нибудь закругли эту тему, потому что я сейчас начну закруглять и все скажу, что у меня бзик на наших националистах. Да, может, и... у тебя мягче получится. Здесь стоит сказать, что основным принципом истории как науки является принцип историзма. То есть мы не можем смотреть на деятелей прошлого, глядя глазами нас современных, используя нынешние представления о морали и так далее и тому подобное. Вот. Мы на них должны смотреть в контексте той исторической эпохи, в которой они существовали. И если мы так делаем, то мы не должны это делать избирательно. А если мы так делаем, и более того, мы всячески способствуем распространению какого-то тенденциозного однобокого взгляда на какой-то из периодов истории, причем с разной степенью однобокости, то есть один период у нас однобоко плохой, а второй период у нас однобоко хороший, то ничего хорошего из этого не получится, потому что рано или поздно найдется другой Носитель какой-нибудь истинной истории, который выпустит свою книжечку и которая вызовет потом скандал. И, ну вот, пример как раз прибалтийских стран это очень хорошо показывает. Ну, я все-таки крякнул напоследок по поводу того, что на самом деле это можно. И у наших оппонентов существует такое понятие, как национальный миф. И хотя, по сути, это означает вранье, считается, что это хорошо. Ну, или, по крайней мере, нормально, потому что чего не сделаешь для национального строительства. Я могу только сказать нашим зрителям о том, что, наверное, надо думать. Для них миф это хорошо, они мыслят национальное строительство как некую вот эту вот свою собственность, не собственность, некую свою вот Но а для вас и для нас. Стоит ли так безоговорочно принимать эти мифы? Не стоит ли сказать, ребята, вы, может, книжки почитаете. В конце концов, ну, историческая наука это тоже важно и интересно, и, может быть, важнее ваше строительство. На этом мы, наверное. У тебя есть еще что сказать? Нет? До новых встреч!